По зданию церкви не стрелять. Ни хрена себе, ты достал его. О, больно, наверное. Отличные попадания. Вижу целую гору обломков. Готов открыть огонь! Противник пересекает поле. Установить радиус сканирования. Нейтрализовать всех у здания. Вижу еще пехоту. Нейтрализовать их. Открыть по нему огонь. Отлично и попадать. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Ух ты! Может, подстрелишь его? Один у той машины. Опля! А -а -а. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Надо выделить сигнал. Осторожно!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 разрешение открыть огонь по пехоте противника. Вас понял. Уничтожить их. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Уничтожить его. Получено разрешение открыть огонь. Восстановление цели. Надо выделить сигнал. Ни хрена себе! Может, подстрелишь его? Он один бежит. Приближаемся. Установить радиус сканирования. Нейтрализовать всех у здания. Получил разрешение открыть огонь. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе.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 Внимание всем! Не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. На дороге противник. Уничтожить его. Восстановление цели. Нейтрализовать всех у здания. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом.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 Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Бабах! Ух ты! Прямое попадание. Приближаемся. А, прямо в цель. Открыть по нему огонь. Может, подстрелишь его? Да, прямое попадание. Нейтрализовать всех у здания. Надо выделить сигнал. Установить радиус сканирования. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Пламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, В-6. Внимание! Дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю, внимание на маячки — это свои. Вижу противника на свалке. Внимание всем! Уничтожить противника. Ну, они разошлись. Отличный выстрел. Отличный. Отличные попадания. Вижу целую гору обломков. Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Бабах! Ни хрена себе. Получено разрешение открыть огонь. Готов! Открыть огонь! Неплохой выстрел. Господи, уничтожите! Уничтожить их. Прямое попадание, отличное попадание. Вижу целую гору обломков. Ни хрена тебе? Отличный выстрел, отличный. Восстановление цели. Ух ты! Установить радиус сканирования. А, прямо в цель. Вижу еще пехоту. Надо выделить сигнал. Отлично! Отличный выстав! Отличный! Бабах! Ломя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону двадцать м калибром. Бабах! Внимание! К нам приближаются вертолеты! Огонь не открывать! Вас понял. Вы ведете огонь по своим. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Обращайте внимание на ИК-датчики. Приближаемся к вертолетам. Спасибо за помощь. Конец связи. <свят> У нас получилась отличная запись полета. Я вас понял. Всем спасибо. Задание выполнено. Вас понял. Возвращаюсь на базу. А Сада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска а продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкис, Кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим. Мы выбрались из болот. Спасибо за помощь. Будем удерживать дилы фланг и обеспечим огневую поддержку. Конечно, связи. По фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Ледите за семь а ворота кидаркавиша! Всем отойти, будем вести обстрел сданий. <звы> Готов! Пулеметчик! <звы> Двухэтажный сзади, три сеплянцу справа! Первый этаж! Есть цель! Двухэтажный сзади, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Удивётчик. Четырехэтажное здание. Пятнадцать градусов слева. Полков на втором этаже. Ты захвачена! Огонь! Мы выдвигаемся. Этажный здание 15 градусов справа. Второй этаж. Есть цель! Огонь! Готов! Племетчик на китажном здании тридцать градусов слева! Второй этаж. Есть цель! Огонь! 6, говорит кабан мы можем мы можем наступать прием вас понял уходите и удерживайте позицию поворота прием вас понял выдвигаюсь Продолжай вести огонь. Пусть лежат. Группа Б, заходите с правого фланга. Они отступают. Всем быть на чеку. Возможно, это ловушка. Переключаюсь на ручное. На терморадаре. Переключаюсь на ручное. Именно то, что надо! Отлично, Кабан! Ногих перебили. Теперь убираемся отсюда, к черту. В Вас понял Б6. Так это. Долго, Долго еще. Б6. Второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз целый не невыйдим. Мы почти у четвертого шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Лейтенант Васкис на связи пират 2.5. Приближается оперативная группа для захвата Алясада. Объявляется Аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял! Арпехи только что сообщили о местонахождении Алясада. Все на борт! Вылетаем! Идем в строю, приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Пират, говорит Палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат из МК-19. получит из МК 19 Мы попали под обстрел. Мы попали под обстрел. as obiadas da praia. Сейчас матери! собрать задание выполнено капитан уходим пока они не перекупятся говорит палач заправилась готова к бою ну как мальчики соскучились выходим вперед вперед Связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. Подтверждение обезвреживания. Всем отступить на восток. Конец связи. Меня попали. Меня попали. Лекса, переходи на МК девятнадцать. Внимание! У нас опасная ситуация. Прием? Хорошо, свет связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. Это подтверждение обезврежения. Всем отступить на восток. Конец связи. В меня попали! В меня попали! Хвостовой винт поврежден! И, палач, терплю бедствия. Терпим бедствия! Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2.5, как слышите, прием. Да, вижу место катастрофы, из кабины летчика ведется огонь. Запрошу врушение приступить к спасательной операции. Принял 2.5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Вас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Теперь ваша очередь. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите? Доложите обстановку, прием. <сосы> Я здесь. <сосы> Путинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, два-пять. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, шеф-то! пилота! Мы никого здесь не оставим! Скифинг погиб. Противник быстро забежать. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения кьюга Помощь мне не помешала. Держись, летим тебе. Внимание, 2, Противник приближается к месту крушения юго-западу от вашей позиции. Добавляйся к Синайду! Мы их задержим! Живее! Китинг погиб! Противник быстро приближается! Помощь бы мне явно не помешала! Держись, летим к тебе! Внимание, 2-5! Противник приближается к месту крушения в юго-западу от вашей позиции. в столице. Держаться на безопасном расстоянии по дальнейшим распоряжениям. Дамы и господа, говорит ваш капитан. Скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обезвредить устройство. Повторяю. Подверждена опасность.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 Координаты эпицентра НБ-058680. Приступить к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через два часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации. При фиксировании высокого уровня радиации немедленно обратиться за медицинской помощью.